Открытие протона не давало еще ответа на вопрос о том, из каких частиц состоят атомные ядра. В 1930 году Боте и Беккер обнаружили, что при облучении бериллия и лития альфа-частицами возникает излучение неизвестной природы, обладающей высокой проникающей способностью. В 1932 году Фредерик и Ирен Жолио Кюри установили что излучение, возникающее при облучении берилиевой пластины альфа-частицами, выбивает из парафина протоны. Джеймс Чедвик в 1932 году выполнил опыты по изучению свойств берилиевого излучения и установил, что оно является потоком нейтральных частиц с массой, примерно равной массе протона. Эта частица и была названа нейтроном.